Доброе утро девочки, добро пожаловать на детский сад. Я думаю вам здесь понравится. О Гранж, это что у тебя микрофон? Ага. Ну так я ведь буду звезда. Ух ты как интересно. А хотите я вам спою ла ла ла ла ла ла. спасибо, как-то в другой раз, ладно? Эх, не знаете от чего отказываетесь. Ну ладно, еще автогов у меня пасить будете. конечно конечно. Хе-хе, <связываешь> ну ладно, я пошла. <связываем> ну что ж, не хотите слушать и не надо. Пойду другому кому-то спою. Ой, приветик, девочки-спортсменочки. Хе-хе, <связываем> сказочки любите. Эээ, эээ. Эмм. Как не любите? Сейчас полюбите. Итак, сегодня сказка. О не очень хорошем мальчике, который боялся ходить в лес. Итак, на чем я становилась. Ага, да, а мальчика, а, про мальчика и страстный лес. Ну что ж, поехали дальше. А, всем. Ну что, Панки, ты готов создавать нашу доку-группу? Ага. Угу. Конечно, готов. Ну что ж, -то, тогда идем. У нас очень много работы. Нам нужно для начала научиться распиваться. Ага, иду. Панки. Ну ладно. А, ну ладно. Эх, да, вот тебе и первая сцена ревности. Угу. Эх, это любовь, любовь. Хома, барьер? Барьер, Хомочка, ну давай, давай. нам еще долго тренироваться. Ой, да ладно тебе? Да давай, твоя очередь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну ладно, вы знаете, у тебя лучше получается. Ну ничего, я еще дома тренироваться буду. Все будет окей, Филис, у нас будет суперская группа. Ну что, Панки, мы пойдем кататься на машинке? Цветочек, извини, пожалуйста, ну мне сейчас некогда. Видишь, мы сейчас распиваемся. ну ладно. Ну все, давай, ты теперь пой, твоя очередь мне цветочек. Да не переживай ты, Сахарок. Все будет хорошо, вот увидишь. Эх, вечно, тебе будет только за что-нибудь попереживать. Ты так думаешь, правда? Всего. Голоса. Молодец! Я, я, наверное, извинюсь перед цветочком. Ну как? Я не знаю, как извиниться. Помоги мне позже. говорила, все будет хорошо. Хм, Петинка, ты прям как ясновидишься. Панки меня больше не любит, ему нравится другая девочка. И то что? Ну ты смешная цветочек, что-что? Это же Саарлол! Второй волны третьей серии! Ты захочешь найти свою старшую сестру? Может быть она здесь спряталась, как ты думаешь? Ой, я не знаю, банки, но я очень на это надеюсь. Спасибо тебе, большое! Ура! Ты такой хороший! Эх, любовь, любовь! Ага. Привет, друзья! Ну что же, а мы продолжаем наши поиски большой куколки цветочек! Может, в этот раз мне удача улыбнется. Поехали! Наш первый слой! И где наша подсказка? Ну, давай, давай, давай, давай! Поцелованный солнцем! Это подсказка, кажется. Я догадываюсь, какого клуба. Ну что ж, посмотрим. Может, будет не повторка? Наш второй слой. И желтый шарик. Насколько я уже поняла. Цветочек попадается в желтых шариках! Вот это да, вы видели? Наша тату улетела! Да, это ракушка! Это из клуба пловцов! Наша куколка из клуба пловцов! А теперь переходим к нашим аксессуарам! И... Первый пакетик! Ну-ну-ну-ну! Ребята, посмотрите! Это же плавничок русалки! Это русалки-плавник! И наш второй аксессуар. И здесь, ух ты! Здесь у нас костюмчик, точнее, купальник. Смотрите, вот такие бирюзовые трусики. И вот такой верх у нас розовый. Видите, здесь ракушки. Ой, какие они миленькие! Мне очень нравится. Даже вот это сочетание розовый и бирюзовый. Оно так мило смотрится. А мы посмотрим дальше. И наш третий аксессуар. Такой огромный. Наверное, бутылочка. Точно! Смотрите, какая она классная, эта бутылочка бирюзового цвета. И такая какая-то она сиреневая крышечка. Ага, прикольно, очень классно. Мне нравится. И наш последний аксессуар доставайся. И ленточка. И... Опа! Это же наши куколки на ручки. Вот такие штучки. Даже в брифу получилось. Прикольно, да? Ого! Вот это был взрыв! Угу, меня волнули, не слово там. Бэмс, бэмс, бэмс. Вот это да! Да, взрыв был действительно такой. Как-то так. Ну что давайте теперь откроем нашу куколку. Вот так. Ух ты, смотрите, какая она классная. А, она тоже такая хорошенькая. У нее такие нежные розовые волосы, бирюзовые, яркие глаза. М -м -м. И даже розовые бровки, смотрите. А прическа какая. У нее хвостик и такая вот красивенькая челочка. С такой вот миленькой завитушечкой какая классная! Давайте ее поскорее оденем! И там, где твой купальник? Вот это класс! Смотрите, какой плавник русалки! Так ты у нас русалочка! Давайте посмотрим, как зовут эту красотку! Вот она! Акваледи! Она из акваклуба! У меня из акваклуба уже две куколки! Привет, русалочка! Привет, цветочек! Ты такая милая! спасибо большое! Ты, конечно, не моя старшая сестричка. но ты И не забудьте подписаться на страничку Инстаграм, ведь там анонс видео выходит раньше, чем само видео на канале, и вы будете первые в курсе.